Годом год так быстро пробегает И лента дней бежит, бежит, бежит Проходит детство, юность пролетает И старость незаметно к нам стучит Ох, как остановит бы нам года Не кончалась никогда Та молодость, что нам была дана И сила, что для жизни так нужна Как и жаль, что так уходят наши дни А нам еще идти, идти, идти О, Боже, просим нас за все Прости, земли не отзови на полпути. Недавно мы ведь были молодыми, Господь не обделил их красотой. Но вот уже пробились и седины, Морщины пролегают бороздой, как остановить хотя бы мгновение, И времени не дать вперед бежать, Чтобы дольше наслаждаться вдохновение, И с Богом только путь свой совершать Ох, как остановить бы нам года. В не кончалось никогда Там молодость, что нам была дана И сила, что для жизни так нужна О, как остановить бы нам года Чтобы вовсе не кончалось никогда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 Пути. Недавно мы ведь были молодыми. Господь не обделил их красотой, но вот уже пробились и седины. Морщины пролегают до бороздой. У как остановить хотя бы мгновение? Времени не дать вперед бежать, чтобы дольше наслаждаться вдохновением и с Богом только путь свой совершать. О, как остановить бы нам года, чтобы вовсе не кончалось никогда!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 что-то жизни так нужна.